Всем привет! Компания на Нагазу.ру Хотим показать вам Туарек с прямым впрыском Электроника Алекс Идея Приехал на техническое обслуживание На первое через 10 тысяч километров Получили обратную связь По расходу И по замещению Бензина газом Получилось, что теперь Автомобиль кушает примерно 8-10% бензина, все остальное замещается газом. Это электроника Алексидия. Есть другие производители, у которых заявлено, что замещение бензина будет кушать в районе 30%. Все остальное будет замещаться газом. И эти системы, как правило, подешевле. Но вот В данном варианте получается, что каждые 10 тысяч километров вы будете экономить примерно тысячи рублей только за счет того что стоит электроника алекс идея то есть вот на разнице то что здесь 10 процентов бензина а у других производителей 30 процентов бензина и оборудование отбивается заметно быстрее чем у других производителей по словам клиентов разницы по динамике особо не чувствуют все идеально работает ну как и говорил, то есть у вот двигатель прям в прекрасном состоянии, ничего нигде не бежит как и думали, что машина прям в очень хорошем состоянии сухонько, а то обычно приезжают такие двигатели уже все сырые, масляные кругом везде все бежит здесь прям все сухо, красиво на той мы уже поставили достаточно много прямого впрыска Приезжайте все в компанию на скору, выбирайте правильное, надежное оборудование в проверенных организациях. Если есть вопросы, пишите под видео. Всем пока!